с стеллочка, да? На, держи. Ой, живой! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ты не уедешь. Э, в смысле? Я бабу убил. О, отлично, хорошо. Всем доброго времени суток, друзья. С вами Валерий и GTA 5. Продолжаем проходить, вот и на очереди у нас. Фрэнк, Франклин, вот, И сейчас посмотрим, куда мы с вами отправимся. У него, по... вы писали, что появилось, короче, задание от Лестера на карте, вот. Конечно, где же еще, где же еще Фрэнку быть, конечно, в своих хоромах, в своих роскошных хоромах. Окей, так, а -а -а -а. ладно, прикидон у меня вроде ничешный. Прикольненький, беленький. Так, э -э давай посмотрим... А, я дома нахожусь. Надо выйти из дома. Вот. Плюс, короче, я, наверное... Да, пока... Ой, дождь. Дождь на улице. Ладно, хрен с ним. Нормально. У нас Фрэнк жаркий парень. Так, что там прислали? Э -э ух ты, у меня что то здесь дофига всего. Как ты обращаешься со своей тетей со мной? Франк, ты не приходишь домой, я беспокоюсь, я думал тебе позвонить, но ты э, ты же никогда не берешь трубку, так что я решил что-нибудь разузнать. Я выяснила, что ты не приходишь домой, потому что это уже не твой дом, ты живешь в Вайнвуд-Хиллс, именно там, где тебе не место. Мог бы зайти попрощаться, ну просто чтобы ты знал, сообщаю, я была в пустыне на курсах э, инструктор по упражнению для диафрагмы таза. Я слишком долго была слаба в тазу, но это уже в прошлом, теперь я сильная, и я буду руководить. А ты слаб и не только как мужчина, но и как человек. Ты теряешь себя и мне это не нравится, ты никого не уважаешь. А что если я хочу организовать дом, а, дом от центра искусства для женщин? А что если я захочу устроить там занятия для диафармы таза? Ты совсем не думаешь о других? Ну, я всегда говорила, в Канаве родился, в Канаве и сдохнешь. И это про тебя, мальчик. Я любила сестру, но, боже правый, сколько она совершила ошибок в жизни, в том числе родила тебя. А теперь, а теперь прошу прощения, мне нужно испытать чувство безграничной любви, твоя тетя. Она вообще не в своем уме. Блин, нифига себе, ливень какой начался... Так, дорогая тетушка, не делай ничего с домом, ведь половина его принадлежит мне. Никаких классов, никаких занятий для таза, ничего. И перестань ругать мою маму. В жизни она страшно ошиблась. Только однажды, когда приютила тебя. Удачи с диафором таза. Все говорят, что у тебя там слишком широко. А все потому, что в юности, когда ты сбежала из дома, у тебя было слишком много мужиков. Не болей, держись от меня подальше. Франклин. Это неплохо. Так, что у меня тут нет? Извещание обработки... Транзакция, средств по вашему счету Понятно Нифига у меня тут, короче, сообщений Новые поступления всякие Новые обновления всякие Новые поступления Окей Ладно а, Что-то мы увлеклись а, в телефоне Короче, надо, блин, в машину садиться А то я тут уже замок весь Промок Так, а, вы говорили, появилось задание Лестера Вот оно но я хочу э, съездить к чудакам для начала Давай к чудакам сгоняем Мы в принципе как раз не так уж и далеко Вот Ох как я давно на этой машинке не ездил Ох как она Как она крута Как она крута Ну надеюсь пока едем Короче э, э, Этот дождь прекратится, ливень то, блин. Как и не у меня сейчас за огном. Тоже ливень. воу вау, вау, вау, Нет. Да куда ты... Вот видишь, что еда меня занесло, короче, я врезался. И он просто давит, просто таранит меня. Ублюдок. Не, на такой, короче, дороге лучше не разгоняться, тем более... В таком вот узком Пространстве А то будет носить Заносить, короче у нас вождение У нас вождение прокачалось Это хорошо Это очень хорошо Воу, воу, воу, воу Ну по крайней мере В отличие от Пикапа Тревора Эта машина хоть поворачивает. Потому что я, я, все, я все таки думаю что у тревора у нас машина неправильно настроена мы поставили на нее го... воу, воу, воу, воу, воу. гоночное все вот а это уже в принципе внедорожник поэтому наверное ее так и носит там либо вообще не поворачивает вот ну да здесь сильно не разгонишься так, подвинься Окей Воу, такая воу Какой мужчина за рулем Воу Лысенький, с бородкой Воу А тачка, тачка-то какая Воу Ладно Ну вот здесь, в принципе, можно и разогнаться Здесь можно и разогнаться. Только надо будет, если там поворот, сейчас будет какой-нибудь заранее притормаживать, чтобы меня не понесло. А то понесет, и всех, крендец, хана всему будет. А, дальше. Ну короче, э это мы едем в этот, в Сан Андреас. Откуда Рода, родом Тревор? Ну как не родом, а откуда. О, -о, -о, О, Блин, извини! Извини, я не хотел! Она сама под колеса прыгнула! Нет! Животину убил! Животину задавил! Э, стоп! Поворот, поворот, поворот! Фу, какашка какая-то у тут прилипла, короче, к машине. <тригой> хорошо так мы почти приехали ой машина сейчас будет грязная побита и грязная О, смотри все в дерьме просто вся в дерьме белая тачка придется мыть короче ремонтировать ее окей приехали запись 89Z3X а не на ту кнопку нажал Трассировка фиолетовых лучей. Стой! Подожди! Остановись! В чем дело, чувак? Стой! Углеродная форма жизни. Есть. Рост 6 футов. Есть. Небольшой извыток жировой ткани. Распределение нормальное. Есть. Показатели... Показатели Черт Машинка снова сломалась Есть Звездная дата 14.9.305 Время 789 после 9-го меридиана Все чисто Приветствую тебя, УФЖ Углеродная форма жизни Приветствую тебя, чувак Ты видел их, УФЖ? Кого видел? Я не знаю Ко мне они приходили на прошлой неделе, была искрящаяся радость и страшное смятение, и одно одновременно смирились вопли и плакали, и один из них сказал, «Омега, мы пришли с миром», а другие сказали, «Мы пришли проводить вас». Мы бесконечно разумный раз суперкосмических существ. И с 6 миллиардов обитателей этой планеты мы без каких-либо причин выбрали тебя. И только они собрались похитить меня и подвергнуть экспериментам. Их корабль разбился. Чувак, ты спятел, мать твою. А теперь я должен найти обломки. Чувак, ну что за бред? Смотри. Видишь? Если видишь, если увидишь, если увидишь, если увидишь <связываешь> скажешь, да? Ага, ага, ладно, я так и сделаю. Покиньте сектор. <связывающие> Ч ⁇ это сейчас было вообще? Что это за упошни? <связываем> Продолжаю сканирование данных. И, и, и только за этим я, короче, приехал сюда? Негативные да, ладно. Флитуации. Реально, я только за этим приехал сюда. Ну ладно, отправляемся, короче, к Лестру. Ох уж это... В смысле, а где Лестер? Ох уж эти чудаки! Вот ведь псих! Опа. Так, по всему асан разбросаны части космического ревлянда. Идите их соберите для Омеги. Да ладно. А они будут показаны где-нибудь? Я так понимаю, они не будут показаны? И поэтому, я думаю, не стоит, короче, заморачиваться с этим, потому что, ну, это будет очень очень очень очень тугомотно и, и долго. А, поехали обратно. Погодка вроде нормализовалась. Норм нормализовалась, можно и погонять, короче, разогнаться. Может, что-нибудь сейчас встретим по пути. Может, сейчас какие-нибудь случайную встречу там найдем, да. Опять, а, опять, опять опять, видел, да, там это чуть под колеса мне не прыгнуло животное. Куда, куда, куда? Это моя полоса, не поворачивай сюда. И с чего думал. Воу, воу, воу, воу, вообще понесет же на песке. Так, погоди, у меня машина на, вакс... на максималках едет, что ли? Я думал, она как-то побыстрее будет. Или из-за того, что она подбита, уже как-то медленнее едет. Так, здесь целая куча. Обруляем. Обруляем. Отлично. Самолет. Два самолета. Прикольно. Воу, воу, загляделся на самолеты. Нельзя за рулем самолета считать. Блин, офигеть здесь. Движуха. Я как истинный, короче, форсажник. Всех обрулил. Всех обрулил вообще. Видал, видал, видал просто. Профи. Профи своего дела. Так, ну все, мы въехали в город. Скоро Лестер. Можно сбавить скорость. Где-то тут поворот. Хорошечно Окей. Не, ну машину надо будет починить, либо в гараж поставить, она же автоматически, да, починится, если в гараж поставить. За Майкла, кстати, э, надо будет паршечку, если она не исчезла, затюнинговать. Ну, когда уже э, к серии за Майкла мы доберемся, то первым делом, наверное, сгоняем э, машину, да? Опа, смотри. Собирай, все равно она из. Иск... Откуда там, из комиссионки? На помощь, урод, украл Там что-то, погоди, где? Где этот урод? О, иди сюда Сюда, мать твою Сейчас мы тебя Сейчас мы тебя поймаем Сейчас я тебя поймаю, сейчас я тебя накажу Все, а, нет Ух ты, у него пистолет Все хорошо Два косаря. Да ладно, он живой, смотри, еще, да? Он еще шевелился. Он еще шевелился там. Так, ладно. Девушка, девушка. Может, номерочек телефончик тест. Пушку спрятать. А то испугается еще. Надеюсь, вы с хорошими новостями. Держи, черт, я становлюсь лицемером gentleman. Настоящий джентльмен, впервые произношу это без сарказма Эй, а номер телефона-то дашь? Давай hey! Ты чё, кому... В смысле? А... а кому он свистнул? Ладно Поехали Эй, чувак, ты не хриво припарковался ли, а? Он бы еще посреди дороги машину поставил Паркуются, как, как, как не у нас, блин Мап, мап Ну ладно, очередное благое дело мы сделали Надеюсь, это засчитается к моей карме. Так, окей, okay, бензоправка. А -а -а о, телефон. Да ладно, это же фишка, короче, из этих старых частей э -э, GTA, помните, да, к телефонам подходишь, задание получаешь. <с oak�> Типа отсылочка, okay, что ли? You know, Redwood, так, сигареты Redwood, Redwood you know, знаешь? Конечно, сигареты, на которых держится Америка. Они специально подобрали присяжных, чтобы те признали их, которые подали тысячи людей, страдающих эмфимиземы. Компания Redwood подкупила четыре присяжных, я пришлю тебе инфу. Кстати, они должны исчезнуть всего за пару часов, судебное заседание назначено на завтрашнее утро. И это все? Это большое дело, кореш? А ты живешь в большом доме. Проверь все быстро, и быть может получишь премию. Для этого дела советую взять какое-нибудь дальнобойное снаряжение. Кранки, ты можешь тысячи. Ты поможешь тысячи людям. Включая те, кто обладает пакетом акций например, компании De Bonair Окей. Okay. Так, Веспучи бич, бодибилбер атлетический пляж. Удали это сообщение. Так, погоди. Дальнобойное оружие у меня есть. Блин. Время. Поджимает. Теперь надо добраться до пляжа. Уйди, у меня времени нет. У меня времени нет на аварии. Все цели должны быть уложены в время. Я понял. Погнали. Погнали. Никаких правил по встречке едем. Мы опаздываем. Вот сюда. Я, мать вашу, опаздываю Так, так, так, так, так, так, хорошо Теперь его надо найти И уничтожить Ага, я его вижу Так, теперь у меня дальнобойное оружие Опа Хорошо, опа Опа Фуньк, нету больше Двигай на север, яхта у берега Пацифик была в среде Рядом с кем-то там. С чем-то там. Короче, поехали. У нас 7 минут. Ну, Почти 8. Блин, почему машина-то теперь не поворачивает колесо, что ли, сломалось? Окей. Okay. Не, машину точно надо будет ремонтировать. Блин, как далеко, как далеко. Кать, как мать вашу далеко? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Блин, вечно мне под колеса кто-то выезжает, выбегает, когда вот разгоняешься. Специально вот сделано, но, знаешь, не дают разогнаться. Санта осел. Да ладно, да блин, куда меня все тянет куда-то в левую сторону, мать его. Так, так, так, так, корабль, яхта, корабль, яхта. Он та что ли? Ладно, допустим. Бегом, бегом, бегом, бегом, бегом. Сколько их? Он сказал, сколько их? Ох, ты смотри, с телочкой да? На держи. Ой, живой. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, ты не уедешь. Да, э, в смысле? Я бабу убил. О, отлично. Хорошо. Жизнь из меня снайпер. Двигайся за ванну ванном. Медицинский центр Эклипса. Ищи грязные окна. Грязные окна. Ладно. Допустим. Отвали меня, ждут грязные окна. Хорошо. Блин Телку правда жалко Она там ни при чем вообще Замочил Просто загасил Вместо мужика Ну а че он ну, а Из-за него постраз... пострадала Невинная телка Блин Вот эти вот подгрузки э -э Все загрузилось Нет не до конца Как меня бесит Жесть, короче, какая-то творить. Да блин, сколько у вас... Да что за движуха-то, ёпперный театр, а? Почему столько много народу? Я, я вообще не успею Их сколько, три? Блин, 4 минуты Пять минут осталось Я не успею А если я сейчас просру, короче, то всех заново надо будет мочить? Или чё? Ссанные текстуры Да твою мать, а! 50 человек, говно Машина не поворачивает, у меня колесо вообще на нуле Вообще просто, черт, у меня мало времени Да я в курсе Так, грязные окна Грязные окна Вот этого чувака? А, координаты в твоем GPS, байкер, Вайн. Да еще и байкера надо искать какого-то да вы издеваетесь Сколько их? Что он говорил? Четыре? Пять? Присяжных? Дичь. Дичь дичайшая. Три минуты. Да твою мать, ты какого хера выскочил? Видишь, у меня колесо уже все пипец, как карантейн уже. Сейчас отвалится. Машина еле едет. Еле поворачивает. Да блин, вы задрали. Сколько вас тут? Разъездились. Дорога что ли? Нашли тоже мне проездную часть. Блин, как он далеко. Я не успею. Я, мать его, не успею. Нет, чуть-чуть осталось Успею Три минуты Три минуты, три минуты Это много или мало Так, так, так Ух ты, байкера еще догонять надо Вы что, шизанулись что ли Ладно, мудак ха ха а Все Нету больше байкера Успел, все Я всех убил Эй, hey, Эл, hey, все oh, готово, чувак, все лежат Отлично, я буду на связи Те, как а боссов-то мне заценил У 7 косарей Ништя пули Ништя пули Так, машину можно бросить, наверное Слышь? Опа, еще одна парше. Опа. Или мотоци... мотопедку взять. Ты куда поехала? Стой. Ты что, дура? Oh, Ты что творишь-то, баба? Ладно, мотопедку возьму. Что она сотворила? Блин, смотри, тоже покосанный уже. Так, ладно. Что у нас еще появилось? Тачку здесь оставляем. Ну погоди, в принципе, здесь все. А, за Лестера. За Франклина все у меня кончились, да? Эти задания. Окей. А задания кончились. Да слышь, вы что творите? Вы что творите? <смех> Ладно, окей. Так, ну в принципе, смотри. Сам такой. Ну, в принципе, смотри, мы э, выполнили, да, все задания. У меня, кстати, видос тоже уже к концу подходит. Вот. Ну и на этом, наверное, давайте закончим. Сейчас вот так встану Где там солнце? Закат. На уровне заката. О, вот, вот так вот. Все. Да. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, ссылочка с плейлистом на прохождение будет в описании. С вами был Валерий, всем пока!